Машинист собрался повеситься, потому что все время один. От подземных нелепых картин от того, что грустно и нету друзей. Машинист собрался повеситься, он уже заготовил петлю. Машинист не увидит зарю, если не позвонить ему. Позвони машинисту, спасибо. Ответы расскажи машинисту про созвездие огни. Пожелай машинисту доброй ночи, скажи нужны вы очень. Позвони машинисту, спасибо. Сто лет никто с ним не говорил Представь, как это трудно У него совершенно не стало стиль Про созвездия огни Пожелай машинисту Доброй ночи Скажи, нужны вы очень Позвони машинисту Спаси его Как петли Расскажи машинисту Про созвездия огни Пожелай машинисту